Когда мы разговариваем с другими людьми, есть небольшая хитрость. Есть две позиции разговора с человеком. Есть позиция «ты» и есть позиция «я», что каждая из них означает. Когда мы говорим из позиции «ты», очень часто это позиция претензии. «Ты куда идешь? «Ты куда смотришь?» а, То же самое «ты», но в плане комплиментов, имеет совершенно другой, другой эффект. А, «Ты молодец! Ты сегодня хорошо выглядишь!» а, То есть позицию «ты» можно использовать в качестве похвалы, когда мы говорим, что какой-то человек хороший. И когда мы говорим а, в плане претензий, Естественно, эффект от наших слов – это противодействие. То есть человек воспринимает эти слова как агрессию. Соответственно, он начинает воевать против нас, и, соответственно, он начинает какие-то действия противоположные делать. То есть либо оправдываться, либо обвинять нас в ответ и так далее. Совсем другое, когда мы то же самое, почти, говорим из позиции «я». То есть мы говорим о себе. «Мне не нравится, когда ты делаешь вот это и это». Или «Я люблю, когда происходит то-то и то-то». Вы знаете, пожалуй, здесь стоит привести один пример. Немного личный пример. Однажды рядом со мной один мужчина закурил. Я не люблю, когда рядом со мной курят. Помните? Я не люблю, когда рядом со мной курят. И я ему так и сказала. Я говорю, знаешь, мне не нравится, когда рядом со мной курят. Заметьте, я не сказала, кто курит, я не, заме... не сказала, что ты так делаешь. Причем, когда мы говорим на позиции «я», это на равных. Мне нравится, мне не нравится. Когда позиция «ты», ты что делаешь? Вот, это позиция сверху вниз. То есть я становлюсь над человеком кто знаком, позиция родителя, и обвиняю другого человека в чем-либо, то есть э, позиция сверху вниз, я начальник, ты дурак. Э, молодой человек очень замялся, потому что он не знал, что с этим делать. С одной стороны, как все хорошие люди, ему хотелось э, быть хорошим и сделать так, как мне нравится. С другой стороны, он хотел курить. То есть обычный нормальный конфликт. И э, ему понадобилось какое-то время принять решение. Более того, он э, спросил меня, говорит, «Ты знаешь, это последняя сигарета, я ее сейчас выкурю и укурить не буду». А, я предложила другой вариант решения. А, то есть здесь мы видим обыкновенную коммуникацию. Я хочу это. Я хочу вот это. А давай мы будем искать компромисс. И мы это и сделали. Я говорю, я понимаю. То есть вот эта фраза, когда я понимаю, она очень часто располагает людей к нам. Я понимаю, мы можем сделать следующим образом. Ты можешь отойти в сторонку и покурить, потом подойти ко мне, либо можем где-то сесть, ты выйдешь, покуришь и зайдешь. То есть я понимала, что человек, если имеет такую привычку, то он будет курить, независимо от того, нравится мне этот момент или не нравится. Но ключевым в данном контексте было, что мне не нравится, когда курят рядом со мной. А Чек выбрал из предложенных вариантов один из них, и рядом со мной этот мужчина не курил. И, наверное, я бы на этом и закончила рассказ, показав, как возможна коммуникация. Но было продолжение. После общения с ним он решил закурить. Он купил пачку сигарет, достал сигарету и начал прикуривать сигарету. и зажигалка не зажигалась. честно не знаю как она это сделала. И тут он поднимает глаза, смотрит на меня и говорит: а рядом с тобой же нельзя курить. Я это ему сказала один раз. Это иллюстрация того, как люди на самом деле воспринимают ваши слова. И люди хотят быть хорошими. И если у них есть такая возможность, они всегда этим воспользуются. Однако, когда вы обвиняете в чем либо людей, очень часто ругаясь в семье, мы высказываем претензии. И воспитывая детей точно так же. Ты куда идешь, Ты что видишь? Ты что смотришь? И так далее. Можно сделать то же самое по-другому. И как недавно сказал один мужчина, для того, чтобы найти компромисс, это же надо постараться узнать это да, полностью согласна да. Для того, чтобы найти компромисс, нужно постараться. Нужно дать себе труд, во-первых, захотеть это сделать, а во-вторых, постараться. Да. Это так называемое выгодное предложение. То есть мы делаем предложение такое, от которого невозможно отказаться. Конфликты в нашей жизни не такое редкое явление. И если мы прекратим улучшать людей, потому что... Мы же хотим хорошего. И в нашем понимании, если я сейчас скажу, что в тебе плохого, то ты исправишься и будешь хорошим. А... У меня даже тон другой был. Однако, когда мне говорят, что я плохой, мне это не нравится. И неважно, в каких отношениях я состою с этим человеком. Недавно у меня было общение с моей подругой которая я сказала, я тебя буду ругать, у тебя плохие фотографии, ты что, не можешь поставить хорошие фотографии? Да, я понимаю, что это была шутка, я понимаю, что она правильно восприняла всю информацию, но она старается избегать меня. И ее понять можно, потому что как бы мы ни пошутили, у нее... Осталось ощущение, что рядом со мной плохо, рядом со мной больно. Я тот человек, который будет ее ругать. Я тот человек, который может ее критиковать. А это не нравится людям. И это нехорошо. Люди хотят быть хорошими. И ваша задача такую возможность им предоставить. Маленький пример благодарного предложения, буквально недавно со мной происшедшего. Я пришла в кафе и попросила кофе. На что мне женщина, которая стоит за прилавком, сказала, что я не могу вам дать кофе. А мне очень надо было кофе. Я спросила, почему вы знаете... Кофе-то есть, но у меня нет стакана, в который налить кофе. Угу. А, хорошо, давайте думать, как нам с вами поступить. А, я говорю, налейте в стакан из-под чего-нибудь. Нет, это стаканы все под расчет, и каждый стакан стоит определенной суммы денег, а мне их высчитывают зарплаты. Угу, я поняла. А, а кофе мне по-прежнему нужно. Я посмотрела на ценники и на объемы, и я предложила ей следующий вариант. Вы знаете, я правильно понимаю, что у вас чай в больших стаканах. А, нет, прежде, перед этим я проверила стаканчик, который идет под экспресса, потому что я говорю: хорошо, налейте мне кофе в стакан экспресса и долейте воды нет вы знаете туда идет маленький стакан то есть опять вариант не подошел заметьте мы все это время искали способ налить мне кофе а, тогда я спросила про чай у стакана чая объем нормальный она говорит, да, нормальный я говорю, хорошо тогда делаем так я покупаю у вас чай я покупаю у вас экспресса вы наливаете кофе экспресса в стаканчик из-под чая и доливаете воды тем более того что который был в кипятке она так обрадовалась. Я тоже обрадовалась. И в итоге я попила, во-первых, кофе. Во-вторых, женщине не пришлось платить э, из своего кармана за стаканчик. И в-третьих, она меня благодарила за понимание. Таким образом, хорошими оказались мы все. Я та, которая поняла, и она та, которая сделала мне хорошо. Есть еще одна маленькая хитрость. Когда люди делают вам хорошо, они считают вас хорошим человеком. Позволяйте людям быть хорошими. Именно это я всегда говорю и своим клиентам, и вам в том числе. Если люди сделали для вас хорошо, именно хорошо, а не вы их заставили сделать хорошо, тогда они вас считают хорошим человеком. Разговаривайте с людьми и позволяйте быть и себе, и им хорошим человеком говорите о себе и тогда вас будут слышать люди улучшение мира возможно именно таким способом а говоря о недостатках других людей мы только избавляемся от друзей а не прибавляем их свою копилку извинения не так редко бессильны научитесь делать благодарные предложения и дайте себе труд найти компромисс в каждом конкретном случае. И еще про компромисс. Чуть не забыла. Компромисс это не выбор того, кто сегодня будет терпеть. Компромисс, как вы заметили в приведенных примерах, это когда каждому из членов коммуникации хорошо, а не когда мы ведем счет 1-0 или 1-1. Мы не выбираем тому, кому будет плохо. Мы выбираем, когда обоим сторонам будет хорошо. Это и называется компромисс. А то в последнее время я часто вижу и слышу версии компромисса, когда люди просто выбирают, кому терпеть. Давай найдем компромисс. Сегодня я пойду на футбол, а завтра мы пойдем в театр. Завтра никогда не наступает. Просто выберите, что вам даст его поход на футбол, а что ему даст ваш поход в театр. Это и есть компромисс. Называйте вещи своими именами, и жизнь будет точно простая.